Давайте рассмотрим синтаксис функций min и макс, где число 1 является обязательным. Последующие числа не обязательные, к примеру, от 1 до 30 чисел, среди которых требуется найти наименьшее или наибольшее. Замечание: аргументы могут быть либо числами, либо содержащими числа и именами, массивами или ссылками. Учитываются логические значения и текстовые представления чисел, которые введены непосредственно в список аргументов. Если аргумент является массивом или ссылкой, то учитываются только числа. Пустые ячейки, логические значения и текст в массиве или ссылке игнорируются. Если аргументы не содержат чисел, функция min и max возвращает значение 0. Аргументы, которые являются значениями ошибки или текстами, непреобразуемыми в числа, приводят к возникновению ошибок. Если в ссылку в качестве части вычислений необходимо добавить логические значения и текстовые представления, Воспользуйтесь функциями min и max. Давайте разберем на примере. К примеру, есть таблица с данными, в которой нужно найти наименьшее число. Для этого я кликаю в ячейке, где будет выведен результат. Ввожу знак равенства, мин и круглые скобки. Эти скобки будут содержать диапазон ячеек с данными по которым нужно выполнить поиск. Вот этот блок данных. А2, А6. И нажимаю клавишу вот, чтобы сообщить программе Excel, что все готово. В ячейке B2 мы получим результат. Если нужно найти наименьшее из чисел в этом диапазоне и значение 0, для этого я кликаю в ячейке где будет выведен результат, ввожу знак равенства, мин и круглые скобки. Выбираю диапазон ячеек с данными, по которым нужно будет выполнить поиск, блок данных А2, А6, ввожу точку с запятой и число 0, далее нажимаю клавишу ВОТ. И в ячейке D2 мы получим результат. Чтобы найти наибольшее значение в диапазоне A2, A6, в ячейке с будущим результатом я ввожу знак равенства, макс и круглые скобки. Выбираю диапазон, нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Чтобы найти наибольшее значение в диапазоне А2, А6 и значение 30, в ячейке с будущим результатом я ввожу знак равенства макс и круглые скобки. Выбираю диапазон, ввожу точку с запятой и число 30. Далее нажимаю клавишу Ввод и получаю результат. Для отображения формул нужно выделить нужную ячейку и нажать клавишу F2. Здесь можно ввести нужные правки в формулу. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас.